Желтых кленовых листьев К земле прижавшись Застыла осень И от дождинок Блестящий бисер Плетет на память Деревьям в косы В ночных сорочках Стоят березки Стыдясь собрались Прозрачной кучкой скривая скрывая белых с полоски, Туманным утром, Случайной тучкой. И солнце тусклое, Свечой из воска, Маячит в лужах, Не грея вовсе, И так тоскливо, И посиротские. Воплощаясь летом, заплачет осень В наряде желтых кленовых листьев К земле прижавшись, застыла осень И от дождинок блестящий бисер Плетет на пасту